Ну похоже и вправду, Мункихан использует черную магию, у него нету нормальных солдат еще оказывается, он мне об этом рассказывает, да, то есть занимайся муштрой. Не, ну это понятно, это обычное задание из варбанда, но ема, это же идиотизм, то есть реально, я ему просто заплатил деньги и тут же этот Мункихан Хан мне начал обо всем рассказывать, начал совсем со мной делиться, И то есть он просто мне стал доверять. С какого перепуга, вы представляете, реально? Если бы любому монголу бы заплатили 5 копеек, он бы взял, сказал бы: ох, да ты мой друг по гроб жизни, типа и все. Я теперь буду тебе все рассказывать и буду тебя пускать на свою территорию. Вообще, короче, ты мой друбан, друг дружбан до конца дней. Что за бред? Вот скажите верно же? Это бред полнейший. Я думаю, это точно бред. И то, что использует Монгейхан черную магию вместо у него обычной палатки, у него какой-то замок. И причем, кстати, его палатка находится на какой-то тележке. Короче, вопросов просто дофигище. Это чистый бред. Это чистый бред разработчиков. Почему они так поступили с монголами? У меня, честно говоря, вопрос. Потому что не может быть такого, чтобы у монголов такая хрень происходила. Это просто историческая недостоверность. Это вот именно разработчики такой херню занимаются. Китайский гвардейцы что? Как я могу китайских гвардейцев взять в себе? У монголов. Не, ну окей, может быть, конечно, среди них были китайцы, да, скорее всего и были. Но какого хрена он делает в таверне? Почему я его могу купить? Он же на службе у монгольского хана. Да. Оригинальность это наше все. О, черт, возьми. Давайте, может быть, в другой тогда город или стоянку поедем, а? Просто посмотреть. Может быть там что-то интересное мы увидим. Например, давайте посмотрим, кстати, крепости этих ордынцев. Они, надеюсь, не крепости, а это обычный лагерь небольшой с палатками. Блин. Это реально натуральная крепость. Жесть. Какого черта крепость у монголов? Не, ну конечно, у них были крепости, я говорил до этого, еще в предыдущих частях обзора. Но у них не было, блин, крепостей... Вместо лагеря, то есть был написано лагерь, почему у него здесь написано вдруг уже крепость? Ну, то есть, точнее, не написано, а реально сделана крепость. И какого хера у него здесь целая куча кольев? Зачем? Ребят, что за чушь вообще вы делаете? Какие к черту колья? Как сюда охрана будет проходить? Она будет через коле прыгать? И зачем, кстати, коле на выходе сделано? Смотрите, выходит такой этот. Да, Хан пытается сбежать, и он а -а <свет> падает и умирает. <свет> Или, например, надо на стены забраться. Черт возьми, враги на стенах. Нет! <свет> Ой, ладно. Да, что-то в последней части уже какой-то какой бред начался. Вроде сначала было неплохо, я все смотрел, а сейчас какая-то херня. Ну, сам, конечно, у него каменный, это все нормально, понятно, потому что крепость. Так, и, в общем-то, он говорит, там, задание, опять-таки, как обычно, доставь письмо. иди ты нахрен, короче, не хочу с тобой разговаривать, к черту. Так, есть, кстати, здесь еще и, опять-таки, тренировочная площадка, но ну, я заниматься подобным не собираюсь. Так, давайте, может быть, еще съездим куда? Мы побывали в Мункехане, ставки. Давайте, может быть, на юге, что там у нас есть? Бурундай, богатура. Так. Но здесь, опять-таки, я смотрю, всякая есть одежка. Шлема здесь, по-моему, уже немножко получше даже пошли. Одежда, правда, похуже, а вот шлема получше. Ну, то есть, я имею в виду, нагрудники похуже, а шлема получше. Среди оружия примерно такая же ситуация, что и раньше. То есть, здесь есть как для пехоты оружие в виде копии щиты, метательные дротики и луки. Арбалетов нету и нормальных мечей европейских тоже нету. Лошади целая куча, покупай, сколько угодно. Ну а по улицам, если мы пройдемся, что мы увидим? Окей, мы увидели обычно Сраницкий город. Тот же самый, что и столица у Литвы. Великолепно разработчики, просто 10 из 10. Халтуры, конечно, здесь наблюдается очень отчетливо. Много всего было интересного до того момента, пока я не стал гулять по таким мало, как сказать, путешествуемым территориям, что ли, как сказать. У монголов, например, вот мы путешествуем в самых дальних их ставках. И у Литвы мы побывали, довольно-таки тоже далекая страна. Там у них тоже такой же Сараницкий город. Какого хера вообще, разрабы? Вы вы хотя бы имеете совесть, что ли? То есть, ну и вправду. Так поступать, это нечестно. Это просто, вы так сказать, насрали на своих игроков, Насрально на тех, кто будет смотреть и играть в эту игру. и Те, кто интересуется историей, такие как я, люди. Вы выбирайте все это, пожалуйста. Что-то делайте с модом. Потому что, если не ошибаюсь, модификация не улучшается уже в течение то ли двух, то ли трех лет. То есть они просто уже забили на мод. И потому очень печально так, что поступаете вы. Много всего еще не исправили, а уже решили просто закинуть болт на мод, хотя он очень интересный. Задумка мне, честно говоря, очень нравится. Уже начну подводить итоги. Очень мне нравится все это. То есть модификация могла быть гораздо лучше, если бы вы немножко еще ее доделали. Но вы, к сожалению, решили, что видимо с нас хватит и просто забили болт на мод. Он этого не достоин. Он должен разрабатываться и дальше. Ну, тут у нас, конечно же, обычный Сараницкий замок. Ничего нового. Хотя написано, что это обычная ставка, изображены какие-то палатки. А вместо этого мы имеем огромный город. Да, великолепная просто логика разрабов. Давайте, кстати, отправимся еще в Херсон. Потому что это, похоже, какой-то отдельный особенный город. Город работорговцев. Здесь, кстати, помимо луков есть еще и арбалеты. Луки причем всяких видов, есть как кочевников, так и русские, есть охотничьи арбалеты, щиты, топоры. Короче, тут просто дофигища товаров и, по-видимому, лучше всего отправляться за покупками именно в Херсон. Богатый городок. Ну, как городок, богатый портовый город. Потому что сюда, похоже, свозят товары со всего мира, в том числе из Константинополя. Да, очень классно, много всего. Ну ка, прогуляемся по улицам этого города. К сожалению, это обычный средневековый город, который мы уже видели не раз. Ну, блин, это просто вот, ну просто это очень не классно. Кстати, что это за анестези... а, анестезия Микоян? Я думаю, что как ее зовут анестезия? Словно знаете ли, да, по ее имени назвали такой вещь как анестезия. Ну, в таверну еще заглянем. Таверна самая обычная средневековая. Есть несколько персонажей здесь, сразу же мы замечаем, есть наемные торговцы. Ну, в общем, все тому подобное. А сейчас, а сейчас, перед тем, как мы закончим обзор, я хочу повоевать. Просто потому, что, наверняка, вы это заждались, пока начнется какая-нибудь крупная битва. А я обожаю подраться. Это вы сами прекрасно знаете. Конечно, я люблю получать по своим щам тоже. Ну, или, точнее, не очень люблю, но получаю. <свят> ну, не без этого. С кем повоюем? Наверное, сейчас мы повоюем как раз таки с местными князьями. Ой, какими князьями, блин? Знатными ребятами. Ханами или кто там у них. Херсон, кстати, это Византия же. Подождите, подождите. В то время Херсон был под Византией? Что-то мне казалось, что нет. Византийцы Византии же самой же нету, да? самой Византии нету только один город Херсон. Причем, что забавно, Херсон находится хрен знает где от других земель. То есть его добраться очень тяжело, не повоевав. Ну точнее, не пробравшись через долгое, через огромное количество степей. И, кстати, вот карта у нас здесь есть такая. Она, в принципе, наверное, сделана по модификации. Можно посмотреть суть игры. Биографии персонажа. Можно посмотреть других персонажей их огромное множество. Есть когда чайня, также смотрю я тут. Ну вот, вот, кстати, чё чё а, разнообразие все-таки маловато среди персонажей, потому что и городов совсем немного, да. Давайте глянем поселения. Вот все. Ну то есть, блин, совсем немного. Как я говорил, это все-таки значительный недостаток, надо было добавить больше поселений, деревушек, а, больше городов и замков. А их как-то немного совсем. Что еще мне не нравится? То, что вот у фракции нет гербов. То есть, ну, они есть, как бы, по сути, но... Э, вот именно в окне фракции их нету. Хотя, конечно, у них у всех были флаги какие-то. Хотя бы просто семейные гербы, что ли, можно было закинуть. Но так вот просто халтурить нельзя. Но разработчики, да. Как я сказал... Халтуры очень много. Очень много недоработок, очень много нужно доделывать. Особенно вот у монголов мне не понравилось то, что такая херня творится. У Мункихана, да и в других городах, ставках, я почти уверен, что такая же точно фигня. Например, давайте-ка приедем в ставку Беркихана. Прогуляемся по улицам. И что мы здесь увидим? Мы здесь увидели обычный город просто. Опять-таки Сараницкий городок, который взяли, превратили в монгольский с какого фига он подходит к монголам, я не знаю. Потому что у монголов не было такого восточного типа э, зданий. Да и к тому же это уже ближе к северу, и потому строить из песчаней какие-то замки... Да ну нахер, вы о чем вообще? Это чушь полнейшая. Ну, доспехи такие же, примерно восточные. Кстати, здесь что интересно, из Чука, ну... Что?! Что? Среди монголов есть чукану? Вы что чуканулись, что ли? Как оно может быть здесь? Если кто не знает, это, как сказать, скорострельный арбалет, который был у, у китайцев. Не, ну, конечно, в принципе, логично. Они же, как вроде, захватили Китай монголы. Но какого хрена-то у них чукану? Они уже должны были давно эти все чукану потерять, пока они шли сюда. Офигеть. Офигеть. Наверное, даже знаете, да, я растяну этот обзор на 4 части. Потому, наверное, сейчас вы уже смотрите четвертую часть, а не третью. Я хотел закончить видео. Ну ладно. Продолжаем, короче. Монгольские джебы здесь есть. Вот, кстати, не знаю, чем заряжается чукану. По идее же, стрелами, да? Если это. Ну или арбалетами все-таки. Ну, то есть болтами. М -м -м -м -м. Давайте поменяем, попробуем сейчас садить. Не знаю, буду ли я стрелять. Сейчас попробую просто взять и, наверное, прогуляться по улице. Давайте возьму. Так и сделаю. А, да, все-таки болтами. Вот, видите, он стреляет. Но он стреляет, кстати, не так быстро, как я думал. Да, он стреляет очень медленно. Ну, он, видимо, сводится очень долго, да? Ради этого его и заряжаешь ты очень долго. Ну, сейчас посражаемся. Подождите, ребята. Тут, кстати, целая куча полей битвы. Похоже, что монголы не жалели всех этих холопов, которые здесь были. Прям что-то видно, очень много их было убито. Так, кстати, банда грабителей, причем из Орды. Хм, странно. Почему это у Орды может быть банда грабителей? Кофига. То есть они грабят же сами себя, что ли? Да, гуляют по своим же территориям. По идее, должны кого-то грабить. а Грабят, наверное, своих. О, тут есть нормальный чукану еще. Слушайте, давайте возьму его. Но при этом надо, знаете, было бы подойти неплохо к кузнецу. Потому что, наверное, можно все-таки починить или как-то улучшить этот чукану. Он же может, кузнец, делать улучшения. Сейчас узнаем. Ага, может улучшить чукану. Теперь у меня станет тяжелый чукану. И улучшить болты можно. Все, спасибо. До свидания. Ну-ка, а если я еще денег добуду. Может, можно еще улучшить, даже еще больше сделать, еще лучше. Сейчас у меня будет Чукану стрелять по сотни стрел в минуту. Будет просто супер. Нет, к сожалению, нету больше улучшения. Ладно, в таком случае берем Чукану и пробуем. Ну, как бы все равно медленно, но пойдет, ладно. Я еще в таверну забыл зайти. Взять местных добровольцев. Китайский доброволец. Ну-ка. Давайте, нанимайтесь ко мне. Жесть, сколько у меня китайцев. Уже у меня, блин, армия из одних китайцев. Ну, точнее, как сказать, у меня армия вообще из каких-то непонятных людей, блин. Откуда взявшихся. Да, кстати, этого можно еще повысить до арбалетчика китайского. Интересно, у него будет ли чукану в будущем. Да, собственно говоря, это с чукану вышли у меня. <смех> Ой, жесть. Жаль, я их не могу нигде нанимать. Неужели так оно и сделано в игре? Блин, ну это идиотизм конченый. Вот просто идиотизм. Надо было как-то сделать хотя бы, чтобы была возможность брать и нанимать солдат, в... а просто добровольцев, но их нельзя брать. Наверняка, если вы только лордом играете, вы тогда сможете взять и в своем городе, да, в своем замке нанимать людей. А так? А так. Хрен вам с маслом. Где, кстати, найти вот этих, которые убили моих друзей и братьев? Я не знаю. Где найти этих людей? Потому что, по идее, ты их где-то же можно разыскать. Да, я тут уже был. Принять участие в турнире? Нет, спасибо. Не хочу я... Давайте, кстати, нападем, наверное, на патруль. Хочу подраться с кем-нибудь. Так, ну, хотя... Чего? М Чего тебе надо к нашему гильдмастеру? Да уж. Классно. Гильдмастер, я думаю, меня не примет, потому что я как бы совсем не думаю, что у вас есть гильдмастер. Начнем с этого. У монголов. Так, степники здесь у нас пробегают. Ну, давайте их атакуем, что ли. Войско у меня очень уже стало огромным. Реально огромным. Покажем давайте-ка карту. Карта, кстати, почему-то она какого-то цвета непонятного. Как будто ее засрали голуби. Реально такой вид ужасный. Как будто засрали голуби и в снегу где-то все это находится. Так, давайте вот так вообще. Ребята, рубите их. А, я, кстати, арбалет же не смогу применить. Блин, я хотел попробовать его... Использовать, а вот не получится. Надо слезть с лошади сначала. На тебе, сучара. Стреляйте, вести огонь, не прекращая. Убить их всех. О, вот еще один степняк. Сейчас перезаряжаться, наверное, придется очень долго Нет? Недолго? он нормально, в принципе Но он очень долго стреляет, вот в чем проблема То есть ты не успеваешь даже толком что-то сделать А тебя уже начнут атаковать Ну и опять-таки, когда мы убили просто каких-то бандюганов Уже получаем целую кучу добычи Это причем я толком практически не воевал а уже получил добычу. Не, ну разумеется, в самом начале, когда у вас нет войск, когда у вас мало денег, вы не сможете позволить себе такие огромные армии, как я. Но имейте в виду, что, в принципе, то так, воевать, ну, не очень-то и тяжело. Если вы даже просто бандитов каких-то убьете, уже получите неплохой хабар с этого. Видимо, за счет этого и приходится вам жить. Ух ты! Ни хрена, сколько здесь этих кочевников! Так Сколько полей битвы, ё-моё Сколько можно к чести заработать, я не, даже не представляю Здесь стоять так долго и, по, это, и всех хоронить Вы снискали уважение Ть, Лол Я снискал уважение за то, что просто навсего кого-то похоронил Вообще классно, да? Так, кстати, у Византии-то вообще есть войска то По идее, должны быть какие-то у них войска Но где у них эти войска? В замке, например, никого я не вижу. Хм, наебный всадник. Вопросов очень много в модификации. Очень много в модификации вопросов. Надо их как-то решать. А слушайте, подождите, я хотел посмотреть, как раз таки узнать, если ли у Византии войска. Но, походу, их нету, потому что, видите, здесь даже такой фракции, как Византия, нету. По идее, получается, я могу занять Византию... Просто придя и сказав, сказав типа, все, давайте мне этот город, сукины дети. Ну, конечно, там, наверное, гарнизон большой. К сожалению, он не показывается какой. Но я думаю, что очень большой. Зачем было такую фракцию, да, делать тогда, если у нее даже нет войск? Надо было добавить хоть кого-то. А то это глупость истинная. М -м -м -м -м. Блин, вообще хотел бы напасть на Орду. Но для этого надо какое-нибудь стойбище Кого-нибудь пограбить и убить Давайте заставим их отдать припасы Нам взять припасы Так Ну мне их припасы на самом деле нахер Не нужно оставлять их себе А, Аленушка выглядит Расстроенной Да мне насрать как ты выглядишь Сучка Мне нужны именно эти Эти монголы Я хочу их убить Сдавайся или умри Атаковать их кстати, куда у меня лошадь делась? What Да, блин, опять нихрена не видно из-за этой мини-карты. Вот мини-карта сделана как-то ужасно. Я не понимаю, с чем это связано. У разработчиков чего был понос, когда они делали ее. Почему она какая-то дерьмовая? На нее даже смотреть ты ни хрена не поймешь. О, я попал вот, вот это да. Давай, иди сюда, ублюдок. Мать твою. Отлично. Кашиктен. Так, ну что, теперь напасть мы можем? <laughs> Кстати, нет, мы не можем напасть на них. Чё к чему? эти ты нахрен? Наленушка. А, слушайте, а тут же есть еще русло реки какое-то. Я вот на это сразу не посмотрел. Странное место. Вновь какое-то странное место. Вы заколебались своими странными местами. Кстати, вот подождите, я хочу посмотреть, есть ли у меня лошадь. Почему у меня лошадь куда Окей, лошадь у меня исчезла. 10 из 10, 10 из 10, боже мой. Куда она могла деться вообще? Ладно, куплю себе новую какую-то. Блин, нет. Храму я не хочу брать. Тяжелый русский рысак. Вот, мне он подойдет. Взамен моему пропавшему какие-то непонятные бабы там поют, орут, может быть, даже точнее. Так, улицы, как вот здесь выглядят в этом городе, во Владимире? А, ну понятно, во Владимире обычный средневековый город, скопированный из варбанды. Ничего нового. Впрочем, как всегда. Да ладно, нет, все-таки есть, конечно, новые, не сказать, что тут все прям копируется. Вау, кстати, дезертиры, нихрена во сколько, ну... Извините, я хочу повоевать с монголами, мне бы так хотелось с ними подраться, но... Их фиг найдешь. Они, наверное, около своих ставок вообще не бегают. Опа, опа, опа, ,па. что это за караван? О, 52 человека. Да, вообще будет классно. Так, ну давайте ценности. Что? Да я не пошутил же. Я тебе честно сказал, что тебя ограбить хочу. Так, ладно. Держим позицию, ребята. Кавалерия... Следовать за мной. Пехот вперед на 10 шагов. Блин, кавалерия меня вся зажала. В атаку. В атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Ну же, в атаку идите, е-мое. Заколебали меня площадь. Давайте, давайте, давайте. Валите их, валите их, ребята. А теперь давайте за мной снова. Пускай вон воюет эти холопы. Китайцы. Китайский холоп, сука. Я что-то не понял, что это за мудак. Да блин, его ударить даже не могу. Так, ну все, давайте в атаку теперь снова. На тебе, сучара. Руби козлов, руби козлов. Убить этих монгольских ублюдков, захватчиков, поработителей Руси. Блин, какие к черту монголы? Это же воины какие-то. Что это за наемники, блин, европейские? Нет, нет, не насилуйте меня, пожалуйста. Я буду хорошим евнухом. Нет, не бейте, не бейте. О, мой бог. Нет. О, мой бог. Нет. Мои воины все это время стояли, смотрели, типа, думают, сука, вот ты же идиот. Выпали в бою. А the факт, что происходит? Что все стало розовым? Ааа, мои глаза. Ладно, хочу узнать, победят ли мои войны или нет, в конце концов. Мини-карту, кстати, могу открыть, еще посмотреть. Фи, могу даже, наверное, приказывать. В атаку идите. Нет, не могу, наверное, приказывать. Ну, в общем-то, победа наша. Насколько я понял. Все покрылось розовым Мариом. Словно я какой-то, не знаю, Эму, Эму, Эмо-бой, эмо блин. Ну, наконец-то, мы победили. Да, честно говоря, потеряли дофига солдат, но зато мы теперь можем осадить их в город. Приготовить лестницы, изготовить штурмовые лестницы. Ну это я, знаете, так прикалываюсь, конечно, я не собираюсь с ними воевать. И на меня нападает бутуха на караваны, находящиеся под моей защитой. Но скоро вашим грабежам придет конец. Так, ну мы будем сражаться до конца, разумеется. Так, и все. Давайте, ребята, держим позицию, мы победим. Их немного совсем. У нас 17, а их всего 109. Крещенный мечник. О, ну отлично, что вы крещенный. Так. Кстати, мой лошадь опять, видимо, изнасиловали и выкинули. Почему она умирает каждый раз? ⁇ -мо ⁇ ее каждый раз надо менять, что ли, серьезно? Охереть Сколько же времени мне придется ее покупать раз, сколько раз, блин. Ас она каждый раз умирает. Так, ну чё, идут, идут, идут, ублюдки. Так, эти неверные нападают на нас. Давайте, ребята, отомстим им за нас. За наши семьи. Кстати, мой щит тоже куда-то делся, блин. Офигеть, мои солдаты прям очень полезные. Даем, мы, я опять умер. Не... Ладно, отступаем, короче. До свидания. 32 человека будет. 34 человека достаточно. Ну что же. Ладно. Я думаю, на этом, на этом будем заканчивать наш обзор. Я так повеселился просто. И сейчас повоевал, конечно, понятное дело, я не серьезно играл. Но, надеюсь, вам понравилось данное видео. В принципе, мод такой неплохой, скажу я вам. Советовать его именно кому-то я, наверное, не стану, потому что историчность здесь не соблюдена стопроцентно. Не соблюден здесь также логический смысл, потому что какого хера ездит Батухан на какой-то тележке в своей палатке, юрти и потом вокруг себя стоит замок, и потом еще в его юрте находится целый замок. Что за херня вообще? Я, я не знаю, психоделия здесь, честно говоря, процветает. Есть неплохие моменты, типа городов наших русских, ну и также столицы, например, Польши, наш Киев, например, и Великий Новгород, они все выглядят вполне нормально. Но вот, черт возьми, например, у Литвы почему-то Кирнавии, и у монголов, они почему-то саранидского типа здания, ну то есть города вообще чисто саранидов сделаны. Какого хера, кто бы его знал бы? В общем, модификации есть как плюсы, подведу итог, есть, так и минусы. Советовать он могу я только именно избранным игрокам, которые просто любят Русь, не знаю, любят историю 13 века, хотя навряд ли не что-то вид для себя интересное, но просто хочется поиграть в Древнюю Руси. Наверное, им мод понравится. Но при этом, как вы помните, как вы помните, я замечу, этот мод, черт возьми, тяжело установить, его реально надо установить, Пожертвую для этого свой мультибейт Warband Только для одного мода. Ну, может быть, кстати, можно и будет другие моды ставить на, на свой мультибейт Warband, Но там будет дохерища проблем. Лучше только для одного Русь 13 век установить мод. И также для тех модификаций, которые требуют ВСА-лаунчер. Одиночные моды я имею в виду именно. Ну, короче, так вот. Весьма сумбурное мнение, как я сказал. Вроде есть плюсы, вроде есть и минусы. Поэтому надеюсь вам понравился данный обзор, понравилась данная серия, видео. С вами был Веном, всем пока, удачи!